два я хочу перейти к божьему слову и я чувствовала что я хочу сделать такую серию проповедей на основе послания к Ефесянам. И сегодня я хочу начать. Отец наш небесный, пошли нам Святого Духа. И помоги нам понять основания веры во имя Ишуа Мессии я не хочу сейчас говорить когда Шауль написал послание к Ефесянам очень сложно сказать это точно 20-40 или лет после того как Ешуа воскрес из мертвых и мы и мы знаем, что тогда произошло несколько вещей. Во-первых, совершилось то, что Ишуа сказал. Если э, семя посеянное не умрет в земле, оно не может принести плод. Это обычный, обычный факт, простой. Хаклаут, И тот, кто хоть немного знает э, сельское хозяйство, знает, что это такой процесс. Aber, Но также в жизни человека эта вещь тоже очень актуальна. Я вам дам э, одно... Э, один пример из священных писаний очень а, древний אנחנו, לפני, שבועות, שרה, мы несколько недель назад у нас была парашет хайей сара и сара uh, uh, была похоронена в хевроне в Танах, а есть יש מיליוני, מולי מיליארדים תנאים בכל אולם. ותנ"ך זה самая פופולארная книга во всем мире. Есть миллиарды <סיש> распечатанных копий. ובבקול, בקול תנ"ך כתוב ש'אבינו אברהם שלם ארבעה מוד שקלים בקֶסֶף לְכַבֵּלֶת אָדָם אָזֹז. И в каждом Танахе во всем мире написано, что наш брат Авраам заплатил 400 сиклей серебра для того, чтобы купить эту землю в свою собственность. С одной стороны, это печальная глава была, наша пра-мать, жена нашего про отца умерла. <связать в цитровях> но а, из-за того, что написано у нашего израильского народа, есть законное право приобретать эту землю, продолжать ее приобретать, потому что наш прародитель сделал этот первый шаг. <связать> И еще говорит про себя, если я не умру, то не будет плода. שחקר קוחות באולמזה שבליזה יועש ראי אל שחקר. И мы знаем, что смерть Машеха высвободила силы в в этом мире, которые невозможно было бы высвободить без его смерти. В при ткумат И плоды его воскресения из мертвых были настолько велики, что в первом веке должна была была нужда ливнот концепт теологии начать и выстраивать теологический концепт для того чтобы помочь евреям продолжать то откровение которое получили авраам Муше и пророки а но с другой стороны гам также у пророков много говорилось про будущие откровения для других народов, для язычников. И вот многие язычники присоединились к вере Израиля через Мессию. И апостолы Поняли, что им нужно выстроить какие-то этиологические нормы, шаги для язычников, которые присоединились к еврейской вере. Концепт מזמן, מ... ש... Авינו, и... И... и концепт Мессии существовал в иудаизме всегда, еще с дней нашего праотца Авраама. у концепта У язычников не было такого концепта. И еще то, что должны были устроить апостол и Шауль и другие, каким-то образом соединить и евреев и язычников, потому что до этого евреи всегда отделяли себя от других народов. Несмотря на то, что Бог сказал Авраму, что твои потомки будут светом язычником, но мы знаем, что в первом веке Израиль был закрыт сам в себе. Хомер катув, и вот в Новом Завете мы видим много написанного материала который приносит нам основы веры זה, и с этим можно уже двигаться дальше эмуна, и основы веры это то, что мы э, будем изучать на основании послания к Ефесянам и пусть Бог поможет нам я пока ясно все говорил יوفي.אז אנחנו מתחילים ליקרו יULE בvakasha תיקר יש נפשו כי אגרת לא יeffesים יفيישים. послание给以弗所人。1:1-2.Первая глава, первый и второй стихи. Павел, волю Божью, апостол Иешуа Мессии, находящимся в Ефесе, святым и верным в Мессии Благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иешуа Мессии. А скодем קול, מַשֶׁקְצָת то, что мне немножко мешает в этих двух эм, предложениях? Ша, Шауль אומר, ага, Что э, Шауль говорит? Я э, вот тот самый апостол. Лutes, shepherd, и, вот, и вот он говорит как будто бы с гордостью как будто кичиться своим знанием званием <coughs> что он апостол анах <loudly> мы знаем из посланий шауля бами хата в в а я дер Что особенно э, не, вне Израиля, в России, было очень много ссор э, и споров между людьми. Многие говорили, я принадлежу, я следую учению Шауля, а я следую учению Аполоса, а я следую учению Варнавы и все смешивались и все эти группы э, противостояли друг другу них ми я думаю что по этой причине он э, встал в эту позицию и сказал я апостол и мое слово имеет вес и значение но поймите, что понимание человека скромного и э, такого кроткого, кроткого — это классика священных писаний. лишь мор — это это анавазот. И нам нужно сохранять эту скромность. Естественно, Священные Писания говорят о том, что о почтении к служителям. а то, но, но к служителям не должно быть такого отношения, вот ты посредник между мной и Богом, это ерунда, это неправильно. Мы прочитаем э, с 3 по 5. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Ишуа Мессии, благословивший нас в Мессии всяким духовным благословением в небесах так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви, предопределив усыновить нас Себе через Ишуа Мессии по благоволению воли Своей. В этом предложении есть интересное слово. Он избрал нас прежде создания мира. И это может принести нам такую мысль. Он избрал нас, но может быть кого-то он не избрал. Это хорошо, что я оказался в таком кругу избранных. Он А почему есть много людей, и он их не избрал? О, им или как э, э, соединить эти слова с Иоанна 3 главой, где написано, «Ибо так возлюбил Господь Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб. Я хочу немножко поговорить упростить. про, упростить этот момент. Потому что этот момент приносит много теологических Споров среди верующих. я думаю, что здесь Шауль говорил в простоте. Он говорил, я благодарю тебя, Бог, что я знаю, что ты меня избрал. Он не говорит про других. Он просто сказал общение в, Ефес, в Ефесах, что скажите просто спасибо Богу, что вы оказались в числе избранных. И не думайте, что вы лучше других. Никогда не думайте, что вы лучше других. שבוע, И об этом мы говорили во время параша э, когда Элис с нами говорила. Когда человек начинает думать, что он такой великий и, и, и, и полагается, надеется только на себя, тогда возникает проблема. Шауль Здесь Шауль говорит про благодарение. Я хочу сказать вам всем, если вы будете своим языком Благодарить Бога Спасибо тебе Отец Что ты избрал меня Улай Тусифу Уй и если вы даже будете говорить, Господь избрал меня человека недостойного, это правильное предложение. И это то, о чем Шауль говорит здесь. Прочитаем 7 стих, это одна из основ, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов, по богатству, благодати его. مشпат, שבעצם, עקרוני, למאמין, и здесь он говорит такое предложение, которое является основой любого верующего в Иешуа. Uh, несколько месяцев или даже и несколько недель я пытаюсь сидеть с молодежью. שאלה, и я задал им вопрос. Скажем, спросят вас в школе. Или где бы вы ни были, в армии. Во что ты веришь? Объясни простыми, простыми предложениями. И многие знали, как объяснить. Но я хочу сказать, мы не всегда знаем, как объяснить, или на какой основе основана наша вера? Вера в то, что в Иешуа у нас есть искупление. Я объясню немножко более широко. И, возможно, для многих из вас это будет важно в том завете который Моисей заключил с богом есть очень много милости а моя но каждый раз когда бог когда человек хотел помолиться Богу лаги или особенно прийти в скинию завета или в храм я курбан всегда ему нужно было принести с собой жертву их курбана и знаете как работала эта жертва? самим курбан на жертву возлагали руки пожалуйста все все все кто заснул кто отвлекается на что-либо Послушайте внимательно эти несколько предложений. Когда к Богу приводили жертву, на нее возлагали руки. И говорили так, я перевожу все свои грехи на эту жертву. Потом uh, резали эту жертву. Потому что все эти грехи, а, все из-за всех этих грехов жертва должна была умереть. И я, как человек, приведший эту жертву, стал чистым. И тогда я мог зайти в храм и молиться, и э, понимать, что Бог меня принимает. 31, и в книге пророка Иеремии 31 милым, Пророк говорит такие слова Я вас, Израиль, беру вперед وشם, речона, битуль, החדשה, И тогда мы первый раз читаем слово Я заключаю с домом Израиля, из домом Иуды, Новый Завет И я приношу жертву Ше-а- когда и сила этой жертвы будет работать uh, всегда во веки вечных. и когда вы придете передо мной одним выражением я прихожу к тебе отец мой небесный во имя господа Ишуа Мессия. Эти слова очищают нас И когда мы встанем перед Творцом всего мира Написано как обещание Ваших грехов я не воспомяну более и бед Вот баган Эден Первый человек Адам потерял способность стоять перед Богом еще в райском саду. И мы сейчас э, приняли замещение. Есть такое выражение на иврите "Бигде еша» одежды праведности или одежды спасения. Когда мы одеваемся в то, что Ишуа сделал для нас. Я хочу продолжать читать. Но это очень важный принцип. Кто дает тебе право стоять перед Богом? Если кто-то спрашивает, жертва Ишуа, и не нужно углубляться в это. Я принимаю ту жертву, которую принес за меня Ишуа. Давайте продолжим читать 8, 9, 10. «Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Открыв нам тайну своей воли По своему благоволению Которую он прежде положил в нем В устроении полноты времен Дабы все небесное и земное Соединить под главу Мессии Понять эти стихи Непросто Он открыл нам тайну Много есть секретов и тайн И вот одна из них здесь говорится о а полноте времени и написано, что в Мессии он соединил небесное и земное. Очень сложно понять, о чем здесь говорится. Но есть что-то интересное. Есть еврейский мидраш. И в этом мидраше говорится, что до сотворения этого физического мира Бог сотворил семь вещей. Он сотворил Тору. Он сотворил престол славы. Он сотворил небесный храм. Он сотворил э, покаяние. Способность покаяться. Он сотворил он сотворил рай. от Спасибо. Гийном. Ад. В А коли Мидрашим, каждый может принимать Мидрашим э, как он хочет. Но что интересно, что Мидраш ортодоксальный Мидраш говорит о том, что до сотворения мира я да о бара Бог уже знал и сотворил имя для Мессии. по работ. И что очень интересно, что в Новом Завете очень часто. И умер и карта улам. Еще говорит, ты знал меня прежде сотворения мира. Это, это то же самое, то же значение. врит и то, что мы понимаем, зная иврит иврит, чем чем на иврите имя это нечто большее, чем просто имя, это характер, это способности. Аврам. Авраам. Аба Рам. Аба Гадоль. Аврам это большой отец. Авраам. Авраам. Авлеамим. Отец для множества народов. Чем шило Машиях Имя миссии Иешуа. Написано он Иешуа, потому что он спасет свой народ. Но также есть дополнительные имена у Кто-то помнит еще одно имя миссии? Эмануэль. Имануэль <связать> Бог с нами, Он приносит присутствие Божье к своему народу И через него мы соединяемся с Богом Но вдруг мы видим еще одно значение имя Мессии Мы вдруг видим Что в твкзе Мессия матарали хабер лихабер Шмимиим, шмимиим, что э, мессия должен был соединить земное и небесное. Они, им Я думаю, что человеческой головой, нашим разумом, это невозможно понять. бният Мы э, практически не понимаем, как устроены небеса там и здесь мы читаем о том что небеса состоят из семи уровней. когда мы читаем на иврите пророка и том ру им דварим רוחניים שילוגים bara. вдруг мы видим пе на пятнадцать семнадцать видов духовных вещей, которые Бог сотворил. מלהכים, חורבים, שרהפים. Ангелы, серафимы, חורובים. ועימנו אנחנו באצמ חושבים שיש לנו פה בעלי אדם. <שירובים> <שירובים> <שירובים> Судим, להחשוב, и если мы понимаем, что здесь на земле столько много разных uh, видов, подвидов и всего остального, то, скорее всего, на небесах есть еще больше. מעניין, Шаул אומר, и то, что интересно, что говорит Шауль, שבמשיח, ישуа, что в Мессии, властью Иешуа, он соединил под своим покровительством небесное и земное. Я не думаю, что Шауль хотел нам заморочить голову. Но он хотел показать что-то очень важное. Когда мы читаем про Ишуа, <говорит> Мы понимаем, что написано, что он последний человек. это Первый Адам и последний Адам. маком Наверное, это вопрос был в том, что Адаму нужно было подняться в то место, где был Ешуа. Но из-за греха он скатился в грязь а из грязи Иешуа поднялся в то место где первоначально Бог приготовил, чтобы Адам находился в том месте и потом мы читаем что-то интересное что в нем и мы там можем сидеть, пребывать <связывая> <связывая> Мы, которые привыкли к минимальной заработной плате o, Mascure, или к средней заработной плате, хорошая машина или менее хорошая <связывая> машина, <связывая> Поездка в автобусе. Анахну мы, мы всегда пытаемся uh, вылечиться из еще одной болезни, которая нас атакует. У нас много мыслей плохих и хороших. И часто мы про себя не думаем хорошо. Вдруг мы читаем такое сильное состояние, что в Мессии Иешуа мы сидим в этом странном, великом и благословенном месте. Очень сложно понять это. Один раз я прочитал книгу Еноха. У Иноха есть несколько вещей, yep. Они не часть Но есть такие места, где есть цитата из книги Иноха. и есть части, которые были известны до того, как Иешуа родился. Есть ли Этиопит, что и есть, например, эфиопская версия, которая была написана в третьем веке. И очень интересно, что в этой версии говорится про Еноха. Кто помнит Это был седьмой от Адама. Его забрали на небеса. В каком возрасте? Кто помнит? А? В 365, молодым он попал на небеса относительно других. Те, которые там жили, тогда их, они до 80... Да, 800 лет жили. И этого парнишку такого молоденького, 360 лет, забрали на небеса. Так в эфиопской версии написано что-то интересное. они они я уверен, что те, которые писали эту эфиопскую версию, они уже успели прочитать послание к Ефесянам, и uh, книгу пророка Исаии 53 главу, и что Идиот. еще? И откровение Иоанна и они знали об этом месте Мессии на небесах им и вдруг они эти же э, выражения э, записывают в книгу Иноха и вдруг они эти же выражения записывают в книгу штана и они uh, рассказывают о том как Инох изменился из-за божьего слова и uh, он вдруг начал чувствовать и видеть весь мир во всей своей полноте uh, это было пророчество для ангелов они я думаю, что те, которые написали книгу Инохаш, третьего главу, они были против мессианского движения. Но все выражения, которые мистические выражения, они взяли в эту книгу. А за них Хозер Шауль говорит, что Иешуа бигля, что из-за того, что Ишуа не побоялся умереть за грехи всего мира, аддир, габула, Бог его поместил на самое высокое место. И мы в находимся יכול. в нем. Я думаю, что это очень э, большая мысль. есть но не один раз написано э, думайте о небесном. لما? Почему? פרקטי, Я думаю, что практическим образом когда мы сосредоточены только на том, что заработать и как поесть, ללבוש, или во что одеться, то мы теряем большую цель для нашей жизни. И здесь у нас есть возможность. Мы получаем это слово, подумайте о, о чем-то великом. Сейчас мы читаем Ефесянам 1 глава с 11 по 14 стихи. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Мессию. В нем и вы, услышав слово истины и благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления дела Его в похвалу славы Его. Они хотят, им бы им надам я думаю, что человек, который 20 лет назад родился, читает эти стихи. он клюм? Он вообще ничего не поймет. текст Потому что текст очень длинный. И к а сейчас все учатся воспринимать информацию через Тик-Ток короткими предложениями. гам И здесь говорится о чем-то очень важном нам. Мы наследуем. Им кибальну эмунаба машиях питом. ירושה, если мы приняли веру в Мессию то мы получаем все наследие э, как его сонаследники и как мы это знаем, мы это знаем? Yeshua, Elohim, Бог дал нам печать Святого Духа Он дал нам э, залог, Он дал нам залог. Я расскажу, как это работает. Сейчас так это не работает. Потому что у каждого есть кредитная карточка. А 20 лет назад это работало так. А нас лиханут. Ты заходишь в магазин и вдруг ты видишь что хорошая есть скидка на холодильник в карр алла ар были в холодильник стоил 4000 шеккелей вдруг его продают за 2 500 хокесов 2 500 у тебя с собой нет валь в гменах карти шрай и кредитки у тебя тоже с собой они зах за там утай щеель и и я помню, ты тогда достаешь 200 шекелей, а что у тебя есть, приходишь к продавцу, а и и он говорит, слушай, я тебе через два часа или через или завтра принесу остальную сумму, а пока возьми этот залог и напиши, что холодильник мой. И они тогда на холодильник пишут такую запись. Кто меня понимает? Молодые, вы поняли, что я говорю или нет? Тикток, Виза, за Кальютер. Меньший Тикток, смотрите, и больше книжки читает. А Тайван, а у тебя, Богдан? Вы меня поняли, Богдан понял? Богдан книжки читает, очень. Они хороши. Я возвращаюсь. Есть в, в нас есть печать Святого Духа. Внешние могут это видеть или не могут видеть. Но внутри нас есть печать. ואומר, Когда Бог смотрит на тебя, Он говорит, я тебя знаю. Есть, שרבи, есть некоторые, которые спорят и говорят, что значит э, печать Святого Духа говорят на языках не говорят на языках пророчествуют или не пророчествуют они за я думаю что все это дополнительное самое важное это плоды духа если видим, что человек меняется, тогда у него есть печать Святого Духа. Если он был вруном и перестает врать, если он говорил и э, ругался грязными словами и прекращает это делать, тогда есть изменение. А И это означает, что на нем есть печать Святого Духа. И только внешние изменения могут дать подтверждение от того, что есть печать Святого Духа. Еще говорил об этом. И он сказал такое слово: послушайте меня. Если вы пророчествуете, или даже изгоняете бесов, но ваш характер не изменяется, тогда в последний день, я скажу вам, я вас не знаю. Подумайте об этом. Есть у тебя печать Святого Духа? А ата гашта -e Пришел ли ты к Богу и совсем от всего сердца искренне и попросил ли ты Его, чтобы жертва Мессии работала в твоей жизни? И монахну мистер Клим Шар, если мы посмотрим и на остальное, что написано в первой главе послания к Ефесянам, а сбо посук шещесрекатув что в 16 стихе написано всегда думать о чем-то большем о духовных вещах в 17 стихе написано попросите Дух Откровения потому что без него вы не сможете понять эти вещи здесь я хочу сказать молодежи русит <свят> иврит <свят> и <свят> в шарлаы не на иврите не на русском я не могу объяснить <свят> <свят> эти <свят> вещи логика я очень получаю большое удовольствие сидеть <свят> с вами объяснять вам <свят> логические вещи какие-то логические и объяснять вам большие великие вещи священных писаний, которые вы наверное с первого прочтения понять не можете но есть такая вещь, которая называется узнать Бога на личном уровне что это значит? это значит почувствовать как Он прикасается к тебе и я хочу предложить вам, вам молодые, и всем остальным, которые э, думают, которые знают, что у них нет этого откровения. В один день забудьте свой телефон дома. И идите куда-нибудь на море, где нет людей. И попытайтесь провести время наедине с Богом. Задайте ему вопросы. <«Кама> та... Амити, <аддон> Насколько ты настоящий Бог? Дай мне почувствовать тебя. Я был молодым парнем, когда задал Богу такой вопрос. И он мне ответил. Я думаю, что у многих э, был такой опыт. Отец, открой мне себя. имя мне имя Мессии. Я, когда был молодой, я сомневался относительно веры в Иешуа. Я еврей, думал, что он предатель моего народа и моей веры. аддон но один раз я помолился и сказал Боже, покажи мне, если это правда и ответ был настолько ясный когда и до сегодняшнего дня когда я вспоминаю, что я тогда увидел то у меня мурашки по коже бегут по суг 19 сих говорит о том, что он может быть очень великим внутри нас. Вдруг мы можем пережить эту силу воскресения из мертвых. И как я уже сказал, мы начинаем думать, что это значит, что я сижу с ним на престоле небесной славы. Ребята из группы Лиэль. Вам домашнее задание на следующую неделю. Подумайте об этом выражении. Ты сидишь с Мессией на престоле славы на небесах. Что это значит? Они Я закончил на сегодня. Они Я хочу помолиться вместе с вами. Бон Давайте мы встанем. Даваршел Шауль Хизек Аз Слово Шауля в то время укрепило Ифесян Натан Бирурли иудим влегуим. И дало разъяснение евреям и неевреям. Они митпалеладон, шалидерауаха Кодиш, ата акшавти хазекотану. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы силой Святого Духа Ты укрепил сейчас нас. Israel, народ Израиля. Верующих в Ишуа. В Израиле. Они и мвугарим, я молюсь за молодых и за старших. Помоги нам пережить. Силу, которая освободила нас от смерти. Жертву Мессии, которая освободила нас от суда которая сделала нас белыми чистыми вовеки вечный. И помоги нам понять, насколько печать Святого Духа значительная в нашей жизни. Пожалуйста, повторите за мной эти слова. Отец, открой мне Твою истину. Открой мне, кто я в Мессии. Помоги мне. Аминь. Амин.